Ну а сейчас держите второй ключ того, как вы можете построить большие группы в МЛМ. Любой доход можно получить, только продав что-либо. Многие люди этого не осознают. И мне бы хотелось, чтобы вы это сейчас для себя прояснили раз и навсегда. Посмотрите, есть люди, которые говорят, мы ничего не продаем, мы только производим. Но если производитель не может что-либо продать, он обанкротится, и этот бизнес не будет развиваться. Я ничего не продаю, я просто хожу на работу. Да нет, и ты тоже продаешь. Ты продаешь свое время, ты продаешь свои навыки, ты продаешь свои силы. Любой человек, который получает любой доход, он что-либо продает. Тем более, когда мы говорим о бизнесе прямых продаж. Просто, на мой взгляд, в бизнесе прямых продаж вы можете преуспеть гораздо больше, нежели чем э, там, где вы просто продаете время, Продаете свои силы, то есть то, когда вы работаете на других людей. И это может дать вам больший уровень финансовой свободы, либо тот стиль жизни, в отличие от многих видов традиционного бизнеса. И именно поэтому это те продажи, которые лично я очень люблю. Итак, запомните, любой доход можно получить только продавая что-либо. Почему же я об этом говорю? Я это говорю в преддверии того, что я вам хочу сейчас открыть закон продаж. Он известен всем. И вы сейчас посмотрите и скажете, а, да я это знаю. Так вот, этот закон работает в любой области. И этот закон можно сравнить, например, с тем, как работает простой продовольственный магазин или магазин одежды. Скажите, если вы открываете магазин у себя в городе, у вас в доме на первом этаже вы открываете магазин. Скажите, все ли люди в городе зайдут в течение первого месяца в ваш магазин? Конечно же нет. Скорее всего, только лишь те, кто будет проходить по улице рядом с вашим магазином. Скажите, все ли из тех людей, которые будут проходить рядом, зайдут в ваш магазин? Конечно же нет. Все ли из тех, кто зайдут, что-либо купят? И все ли оставят это у себя будут и те, кто вернет вам этот товар? И конечно же, не все придут и купят у вас что-то во второй раз. Это и есть основа закона, о котором я вам сейчас хочу сказать. Это закон, который можно назвать законом больших чисел. Этот закон больших чисел работает везде, но прежде всего он работает в продажах. Скажите, как вы думаете, тот человек, который продает одежду либо продовольственные товары, сильно ли он расстраивается, что люди проходят мимо его магазина? Нет, он осознает, что это нормально. И точно так же в нашем бизнесе у нас есть кандидаты, которые проходят мимо нашего предложения. И это тоже абсолютно нормально. Скажите, владелец магазина выбегает на улицу, останавливает человека, трясет и кричит, зайди в мой магазин, зайди. Нет, конечно, он использует рекламу, он использует какие-то стратегии, например, вывеску, для того, чтобы рассказать людям о том, что у него можно купить, к примеру, продукты или одежду такой-то марки, такого-то вида. Вот и нам тоже с вами необходимо действовать точно так же. Брать не уговорами и тем, чтобы заманивать людей какими-то нечестными, скользкими способами, а сделать так, чтобы просто предоставить информацию достаточному количеству людей. Итак, в законе больших чисел то, что вам нужно сделать, это такие цифры, просто на прикидку, для тех людей, которые хотят достичь финансовой свободы. Вам нужно сделать примерно тысячу приглашений на встречу, Тысячу приглашений. То есть тысячи людей, которые проходят мимо вашего магазина, скажут, заходи. Не хочет, не хочет. Хочет, придет. А по моей статистике, приходит, наверное, каждый второй. На холодном рынке примерно каждый третий. Как вы думаете, вот понимая то что 700 человек проходит мимо магазина и только 300 заходят вот я в своем бизнесе должен ли расстраиваться что 700 человек мне сказали нет конечно же нет меня это абсолютно не беспокоит мне достаточно того что 300 человек пришли навстречу. сколько мне понадобится времени для того чтобы 300 человек пришли навстречу. Я об этом вам расскажу. Это очень интересный момент. Но гораздо интереснее, это то, что из этих 300 человек, максимум, то, что у меня появляется, а это проверено, ну, лично мною, есть люди, у которых больше, но это примерно 50 партнеров. Есть люди, которые с 300 людьми поговорят, и у них появится 3 партнера. В чем проблема? Я вам расскажу. Первое. Ваше предложение недостаточно интересное. Второе. Вы недостаточно интересны, вы загораживаете свое предложение. Вот что может произойти. Но если вы все делаете правильно, грамотно, а вам этому необходимо научиться, и если вы э, делаете достаточное число приглашений, то и встреч вы найдете своих партнеров. Итак, это кандидаты, это приглашения, и это презентации да? ну, или встречи. Здесь мы просто приглашаем чаще всего по телефону людей прийти э, на встречи. Здесь мы проводим встречи, здесь у нас появляются первые партнеры. Скажите, все ли из тех людей, которые заходят в магазины, что-то покупают, становятся постоянными потребителями? Конечно же нет, это лишь часть людей. Точно так же и в нашем бизнесе таких людей, вот из этих 50, через 3-4 года, у вас останется примерно 5-7 человек. Что же произойдет со всеми остальными? Куда же они денутся? Вы знаете, кто-то на следующее утро проснется, посмотрит на стартовый набор, который предлагает ваша компания и скажет, зачем я это сделал? Кто-то сдастся через месяц, потому что ему казалось, что все будет очень легко, а оказалось все намного труднее. Кто-то решит заниматься другим бизнесом. Он не бросит бизнес, но решит заниматься с другими людьми в другом месте. И это абсолютно нормально. Но если ваше предложение хорошее, и вы относитесь к людям, будем так говорить, честно, то вы найдете 5-7 ключевых людей. Вот это и есть закон больших чисел. Ключевые люди. Вам достаточно иметь 5-7 человек, для того, чтобы преуспеть в сетевом маркетинге. Но для того, чтобы найти эти 5-7 человек, вам нужно сделать предложение тысячи. Поговорить лично, как минимум с 300 людьми. И 50 человек получить в партнеры. 30-20 из них отобрать примерно 10-12% от той э, цифры, которая у вас станут партнерами. Это абсолютно нормально. Давайте пойдем дальше. Посмотрим, сколько же вам понадобится времени. Если вы будете делать один звонок в день, один звонок, но каждый день на протяжении всего того времени, которое у вас займет обзвон тысячи людей. Так вот, один звонок в день, у вас уйдет примерно 3-3,5 года действий. Это 3-3,5 года действий одного звонка в день. И именно поэтому я и говорю, если вы хотите достичь действительно серьезных результатов, и построить большие группы. Вам не нужно пригласить 5-7 коллег, 5-7 инвалидов, 5-7 партнеров, 5-7 участников параолимпийских игр. Вам нужны именно олимпийские чемпионы. Я прошу прощения, если я кого-то обидел, но суть этого звучит следующее: вам не нужно искать карликов, вам нужно найти полноценных гигантов в свой бизнес. И это система отбора, это закон больших чисел. Так вот. Три с половиной года действий, каждый день делать один звонок. Я знаю людей, которые ставят мировые рекорды. Они сделают 50 звонков в первую неделю, а потом ничего не делают в следующие 2-3 года. И плачет то, что у них этот бизнес не получается. Давайте посмотрим, если вы будете делать 2 звонка в день, то у вас уйдет пару лет действий. Так вот, вам понадобится примерно 2-3 года, кому-то 3-4 года для того, чтобы преуспеть. Почему? Потому что те действия, которые вы будете совершать в этом бизнесе, у вас отнимут такое количество времени. Закон больших чисел работает везде. Не думайте, что вы можете провести 10 встреч и преуспеть в этом бизнесе. Не думайте, что вы можете поговорить только со своими знакомыми и преуспеть в этом бизнесе. Вам придется разговаривать с незнакомыми людьми, и этому нужно научиться. Вам придется проводить много встреч для того, чтобы находить партнеров. И, вполне возможно, ваши партнеры лежат не в первой сотне, а во второй, в третьей, в четвертой и вам придется запустить в бизнес десятки людей для того, чтобы найти 5-7 партнеров, с которыми вы и построите большой бизнес. Хотите прийти к своей цели быстрее? Хотите построить группы быстрее? Над чем же вам нужно работать прежде всего для того, чтобы построить действительно большие группы в MLM? Я отвечу на эти вопросы в следующем видео уроке.